Добрый день, меня зовут Иван Подшивалов. Живу я с семьей в небольшом уральском городке Челябинской области, Южноуральске. Стать мастером заточного дела меня сподвигла моя супруга, которая уже 17 лет занимается ногтевым сервисом. Все эти годы проблемы заточки маникюрного инструмента решались поездкой в 200 километров. В апреле 2020 года на семейном совете было принято решение, обучиться заточному мастерству. Осуществить нашу мечту и реализовать свои планы помогла великолепная компания «Адрес». Отдельная благодарность Дмитрию, который почти год помогал нам двигаться к цели, никогда не забывал о нас, направлял, подсказывал, рекомендовал и, конечно же, вместе с нами ждал осуществления всего задуманного. Обучение и большой профессиональный опыт получил у инструктора по заточке студии «Хочу остро» Карандашова Владимира. Очень признателен и благодарен ему за профессионализм и знания своего дела. И тот бесценный опыт, который он передал мне. Теперь в Южноуральске все будет остро. Есть цель двигаться вперед, расти, развиваться. И не забывать о том, что дорогу осилит ведущий. Спасибо огромное всем, кто сопровождает, доверяет и вдохновляет. Теперь точно знаю, что с компанией Адамс выбываются все мечты.